Всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт, и сегодня мы с вами поиграем довольно-таки нетипичную для моего канала игру, которая называется The Stanley Parable. Игрушка вышла в 2013 году, а на самом деле еще раньше, как модификация, в 2011, -м. разработал ее вообще тогда один человек, но несмотря на это она получила кучу премий, была очень тепло, встречена игровым сообществом, и мне лично она тоже очень нравится, поэтому я решил запилить видосик. По жанру это что-то среднее между визуальной новеллой и симулятором ходьбы, как сейчас модно говорить, имейте в виду, буду мало комментировать от себя, больше буду читать субтитры. Погнали! Это история о человеке по имени Стэнли. Стэнли. Стэнли работал в компании в большом здании и был там рабочим 427. Задача рабочего 1427 была проста. Он сидел за столом в комнате 427 и нажимал на кнопки на клавиатуре. Приказы шли с экрана на его столе, и в них указывалось, какие кнопки надо нажать, как долго их надо жать и в каком порядке.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 Нечто, что он не сможет забыть. Он сидел за своим столом почти час, когда внезапно осознал, что ни единого приказа с экрана для него не поступало. Никто не пришел дать ему указаний, позвать на совещание или просто поздороваться. За все годы работы в компании такого не случалось. Такой полной изоляции. Что-то явно было не так. Стэнли был абсолютно шокирован, и долгое время не мог сдвинуться с места. Но потом он пришел в себя и собрался, встал за стола, и вышел в коридор. Вот так, собственно, начинается игра, братва, давайте посмотрим, что же нас тут ждет. Все его коллеги исчезли. Как же так случилось? Стэнли решил пойти в конференц-зал, может он просто пропустил уведомление. Как Стэнли не старался, он не мог найти ни следа своих коллег. Когда Стэнли пошел к двум открытым дверям, он вошел в дверь слева. А давайте пойдем в дверь справа. Это был неправильный путь к конференц-залу, и Стэнли прекрасно это знал. Возможно, он хотел заскочить в комнату отдыха и полюбоваться ею. Ах да, комната действительно достойная восхищения. Провести несколько мгновений в этой безупречной, прекрасно сделанной комнате определенно стоило выбора обходного пути. Тут нам, братва, не хватает какой-нибудь таблички сарказм на весь экран. К тому моменту увеличенность Стэнли этой комнаты стал пугающе, показывал характер с не лучшей стороны, возможно именно поэтому все и ушли. Но желая вернуться к делу, Стэнли зашел в первую дверь слева. Как вы видите, братва, наша шарскачика есть главная фишка этой игры, он реагирует на наши действия, и сама игра очень сильно реагирует на наши действия, и то, что будет происходить дальше, непосредственно зависит от выбора и того, что мы делаем. Стэнли так плохо следовал указаниям, даже странно, что его не волили еще пять лет назад. Блин, у меня тут такое жесткое желание прыгнуть вниз, посмотреть, что будет, но мне кажется, что я умру, поэтому я делать не буду. Слушай, Стэнли, мне кажется, мы друг друга просто неправильно поняли. Я тебе не враг, серьезно, не враг. Я понимаю, что сложно доверять кому-то, но не забывай, история все время была про тебя. Ты не уделяешь кому-то внимания, Стэнли, о ком-то позабыл. Пожалуйста, перестань делать каждый свой выбор сам. Я не прошу это делать для меня. Я прошу это сделать для нее. Интересный поворот. Вот, Стэнли, твои шансы справиться. Отложить работу и вернуть ее в свою жизнь. Вообще, мне кажется, братва, что он а, нас наебывает. Серьезно? Это она, Стэнли. Ты должен это сделать первым. Первым начать с ней разговор. Если ты действительно можешь кому-то доверять, возьми трубку. Короче, я ему ни хрена не верю. Когда Стэнли поднял трубку, его поглотил белый свет. Я не поднял трубку, чувак. Я не понимал трубку, братан. Алло. О, стоп, о боже. Стэнли, ты только что -то телефон отключил? Нет, это не был выбор. Как ты вообще-то сделал? Ты как-то сделал неправильный выбор? Я даже не знал, что это возможно. Не нужно перепроверить. Немножко наркоманская игра не находите? Да, тут все предельно ясно. Стэнли поднимает трубку, он отправляется в свою квартиру, где встречает свою жену, а они признаются друг другу в любви, дальше музыка, уход в белые титры. Это мне немножко английский юмор такой напоминает. Неподнимание трубки — каким-то образом неправильный ход действий. Как вообще такое произошло? Ни один из этих выборов не должен нести серьезных последствий. Не понимаю, как ты I вообще мог сделать какой-то выбор с последствиями? You... Как вы понимаете, выборы, ребята, это центральная тема этой игры. Минуточку, я только что увидел. Нет, это невозможно, не могу поверить. Как я только раньше не заметил. Вы не Стэнли, вы настоящий человек. Поверить не могу, что ты так ошибался. Так вот, почему вы могли сделать правильные и неправильные выборы. Подумать только, я дал вам бегать по игре так долго, если бы вы сделали еще неправильных выборов, вы бы игру совсем сломать могли. Вы словно совсем забыли самые основные правила безопасности, принятие решений в реальном мире. Или вы даже не понимаете, насколько у нас тут опасная ситуация. Нет, я не позволю такому риску случиться. Мне нужно на время остановить игру, чтобы объяснить вам основы принятия решений в реальном мире. Пожалуйста, внимательно посмотрите эту полезную видеоинструкцию. Так, ладно, Надки, я это все вырежу потом из видоса, потому что слишком долго это было, но видос был забавный. И снова здравствуйте. Возможно, вы уже заметили, что комната начала искажаться из созданного вами противоречия в рассказе. Но не волнуйтесь, теперь, когда вы достаточно осведомлены об основах правильного совершения выбора, мы вернемся к выбору, который вы совершили несколько минут назад. И посмотрим, что на самом деле тогда нужно было сделать. Сюда, пожалуйста. Так они, видимо, нас возвращают к какому-то выбору, который мы сделали, который, по их мнению, неправильный. Кстати, решетки появились у платформы-то. Теперь, когда мы знаем, что любой ваш выбор несет последствия, нельзя вам дать возможность упасть с платформы и умереть. Только представьте, если главный герой умрет безо всякого смысла посреди историй, такая история будет совершенно бессмысленной. Нам нужно просто доставить вас домой как можно скорее, пока противоречия в рассказе не стали хуже. К сожалению, похоже, что это место не очень хорошо подготовлено к работе с реальностью. Это наркотики. Почти пришли, вам нужно зайти в дверь слева и пойдете к правильной концовке. У истории снова будет логическое завершение, а вы сможете, наконец, освободиться в реальном мире. Запомните, все, что вам нужно сделать, это вести себя так, как вел бы себя Стэнли. А это значит выбирать с пониманием ответственности и всегда, в первую очередь, уважать историю. Уверен, что вы легко справитесь с задачей, просто слушайте, что я говорю, и все будет в порядке. Так, насколько я понимаю, нас настойчиво просит выбрать левую дверь, так как правая была неверной. Ну, я думаю, ребят, мы его потроллим немножко. Нет! Зачем вы это сделали? Скорее назад, в другом направлении, может быть, еще не слишком поздно. Блин, а мы тут и не пройдем никак, ребят, нам, походу, в любом случае надо в левую дверь идти. Ну, окей, тут нам выбора просто не оставили. Ах, все пропало. Вы поверить не могу. После всего, что вам объяснили. Вы моя история. Вы мою работу уничтожили. Почему? Зачем? Что вам с этого? Что вы нашли такого интересного наблюдения, как игра разваливается? Превращается в мусор, как все это вокруг. Это все теперь бесполезно. Что мне теперь делать? Даже если есть способ продолжить, стоит ли оно того? Осознание, что моя история теперь неправильна, как я могу с таким возвращаться, я не могу стереть это знание. Мне с ним всю жизнь теперь быть, бесконечно переживать ее невозможность. Я не смогу так жить. Может мне просто выключить игру, сознательно уничтожить всю свою работу? Я не знаю. Как же поступить? Что же, Что же делать? Что же делать? Что же ты сделаешь? Нет, придется. Нужно выключить игру. Я должен. Блин, вот здесь, по моему мнению, было очень забавно, если бы игрушка просто крашлась нахуй в Windows. Вот это было бы реально круто. Но вообще так тоже неплохо. Интересно, как события будут развиваться дальше. Пока наркотики жесткие. Так а где мы? Это, получается, разрушенная игра вот так выглядит. Ой. Я тут, I'm I'm я все еще тут, тут в этой куче мусора с вами, вами, считающими себя такими умными. Теперь только посмотрите, где мы оказались. Моя игра полностью уничтожена. Она была единственным, что было полностью моим, и вы ее уничтожили. Вы что думали? Будет смешно? Проверить хотелось. Разве недостаточно хорошо объяснил, что нужно вести себя как Стэнли? Он хотя бы знает, как делать то, что я ему говорю. Он понимает, что если я говорю, что нужно что-то сделать, то на то есть хорошая причина, черт возьми. Вы о таком даже не задумывались, правда? Что вокруг у вас есть окружающий мир? Вы да как ребенок. Ох, моя история. Если бы вы просто зашли в дверь слева, вы бы ее увидели. Это была целая подземная база. Вы бы ее уничтожили и были бы победителем. Вы бы так чудесно, я так старался, так старался сделать. Так, игра, получается, нас просто откидывает обратно к выбору этой левой двери. Ладно уж, хер с ним, давайте пойдем в левую дверь и сделаем, как он хочет. Так, а что у нас тут? Так, тут теперь все по-другому. Ну и тут никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться в кабинет начальника. С надеждой найти ответы там. Зайдя к лестнице, Стэнли пошел наверх к кабинету начальника. Так, тут выбору пойти вниз нам не предоставляют, так что давайте делать, что они скажут меняет сильно очень окружение, это довольно-таки интересный у них офис. Зайдя в дирекцию, Стэнли был снова осволомлен отсутствием хоть кого-то живого. Совершенно шокированный, Стэнли начал гадать, кто все это устроил, но потом увидел дверь с панелью управления голосом. Определенно, за этой дверью были ответы на все его вопросы. И невероятно, но он знал кодовую фразу. Он видел ее на мониторе начальника на прошлой неделе. Night Shark 1.1.5. 1 -1 Открывала ли эта фраза дверь? Откроется ли она теперь? Был только один способ проверить. Стэнли всегда учили молчать, но сейчас он был готов собрать все свое мужество на встречу с неизвестным. Он сделал быстрый вдох и проговорил кодовую фразу. Так, и как я должен это сделать, по-вашему? Где тут, тут есть функция voice-чата в игре? Так, я нажимаю, ни хрена не происходит. Ч делать то Что нужно делать, блядь? Стэнли проговорил код NightShark115. Он произнес его в приемник, вот здесь, на стене. И как он это сделал? Как он это сделал, ты английский выблюдок? Расскажи мне, пожалуйста, потому что я понятия не имею, что мне нужно делать. Извините, у нас проблемы. Вы меня не расслышали? Пожалуйста, произнесите код-приемник, иначе история не может продолжиться. Это очень важный шаг. Как мне это сделать? Алло! Чувачело! Я не знаю, как это делать. Okay. Ладно, хорошо, вы не станете этого делать. Но знаете что? Мне унизительно, что я вас аж сюда привел, когда вы вдруг решили, что вам это все неинтересно. Я вас попросил сделать такую мелочь. Проявить уважение. Уважение, которое Стэнли проявляет к своим выборам. Он понимает, что нужно историю воспринимать серьезно. Если вы не хотели смотреть, что я собирался вам показывать, зачем вы вообще сюда пришли. У вас был выбор, знаете ли. Могли бы пойти в дверь справа. Могли бы делать все, что хотите. Зачем вы сюда пошли? Ответьте! Скажите мне что-нибудь, объяснитесь, трус! Так, не понял. Когда Стэнли пошел к двум открытым дверям, нашел здесь слева. Это я что ли? Я там снизу, Стэнли? А у? Ты? Все в порядке? Стэнли, пожалуйста, ты должен сделать выбор. Тебе нужно зайти в дверь. Так, ребят, мы дошли до концовки. Это одна из концовок игры. Я уж не знаю, какие выборы там на нее влияли, но давайте посмотрим с вами и другие концовки, потому что их множество. Давайте теперь попробуем его полностью слушаться. И прям делать то, что он говорит. Так, давайте выберем теперь сразу левую дверь, чтобы не было никакой херни. Будем полностью его слушаться и посмотрим, куда нас это приведет, какая будет концовка. Так, до этого момента все повторяется, I'm кроме того, staircase. что у нас появился, Steading наконец, upstairs, uh, путь вниз, но не сейчас, ребята, не сейчас. Пойдемте пока наверх, пойдемте в офис босса, как он хочет. Блин, а вот теперь по-другому выглядит вообще весь офис, зацените. Все поменялось. Зайдя в дирекцию, Сэнли был снова шамалн отсутствуем хоть кого-то живого. Совершенно шокированный, но он, он, говорит, он говорит сейчас все то же, же самое, да. И что, что мы сейчас с опять с будем с как дурачки этот Найтшарк 1 1.1.5 орать? Хотя панелька, кстати, по-другому выглядит тоже. А Чего не мог знать того, что кнопочная панель... панель кнопочная панель, панель за начальника охраняя ужасную правду, которую начальник от него скрывал. И для этого начальник поставил на нее особый секретный код. Два, восемь, четыре, пять. И тут нам не надо никаких Найтшарков. Так, ни с чем больше мы взаимодействовать Станли здесь не можем, кроме этой панели. Сэнли стоял и разминал пальцы. <свят> Пытаться подобрать код было глупой затеей, ведь он совершенно не знал, что код был 2845. <свят> <свят> ну я же не знаю, как я могу его набирать, братан. Я не буду его набирать. Иди нахер. Так, вел, все окей. Ну, каким-то образом, нажимая случайные кнопки, Сэнли угадал правильный код. Невероятно. <свят> он зашел в открытый проход. Где он, кстати? Вон он. Давайте посмотрим, что здесь. Так, на лифте какой-то жесткий подвал. Мы спускаемся с вами, братва, посмотрим, что нас там ждет. Спускаясь в глубины здания, Сэнли заметил, что чувствует себя как-то особенно. Зарождающиеся эмоции в груди, словно он мог свободнее думать, сомневаться в смысле своей работы. Почему он чувствовал это сейчас, не задумываясь об этом годами ранее? Этот вопрос не останется неотвеченным надолго. Блин, я надеюсь, тут не будет таких скримеров и вот этого всего дерьма. Мне этого не хочется. Стэнли пошел в прямо в и зашел в дверь, над которой было написано ⁇ Станция управления сознанием ⁇ Так, и тут у нас снова, ребята, с вами выбор сбежать или сделать так, как он сказал, то есть пойти и войти вот в дверь прямо. И мне очень хочется пойти. Налево. Но давайте не будем этого делать, давайте не будем этого делать, давайте будем его слушаться, а туда мы потом вернемся, с вами и посмотрим, что будет, если пойти налево. Так, что у нас тут за жесть вообще полнейшая? Свет залил гигантскую комнату с множеством экранов. Какой ужасный секрет хранила эта комната, подумал про себя Стэнли. Хватит ли у него мужества узнать? теперь мониторы загорелись раскрыв свое настоящее предназначение на каждом из них был номер работника здания коллег стэнли жизни стольких людей упрощенные до изображения на мониторе и стэнли был среди них под постоянным присмотром в этом месте где свобода была пустым звуком так а наш номер кстати тут есть 427 номер вон мы да и что там там наша комната должна быть там наша комната братва смотрите там реально наша комната с которой мы начинали игру Видите, с какими деталями игра сделана, это очень клево. Интересно, а можно ли попасть во все остальные комнаты? Вообще, я сомневаюсь, конечно. Это станция управления сознанием. Слишком ужасно, чтобы поверить. Не могло это быть правдой. Неужели Стэнли действительно был все это время под чьим-то контролем? Только поэтому ли он был доволен своей нудной работой? Потому что его эмоции исказили, чтобы он слепо принимал команды. Блин, голос че как, кстати, no. такой крутой? Нет. Он не хотел в это верить. Не мог это принять. Его жизнь под чьим-то контролем? Никогда. О таком сложно было и подумать. Разве такое возможно? Неужели он действительно провел всю свою жизнь, не видя правды? Но вот и доказательство. Сердце станции. Кнопки, подписанные эмоциями. Счастлив, несчастен или доволен. Ходьба, прием пищи, работа, все прослеживалось и управлялось из этого места. И когда холодная реальность прошлого начала укладываться в голове, Стена решил, что эта система никогда не будет больше иметь власти над чьей-то жизнью. Ибо он сломает, положит этой системе конец. Так, в общем, братва, я там все вылезал нахрен, потому что я там пытался какие-то кнопки нажимать, ничего не происходило, поэтому это останется за кадром, ничего интересного там не нашел, опять ничем взаимодействовать было нельзя, так что давайте посмотрим, что у нас последний, как я понимаю, комнате вот здесь. И когда он наконец нашел источник питания комнаты, он знал, что его долгом, и его обязанностью было остановить это ужасное место и все, что оно символизировало. Так, брата, у нас тут, как я понимаю, такой финальный выбор, мы должны нажать на on или на off. Давайте вырубать, раз мы идем по такому стандартному сюжету, который продумали разрабы и очень хотели, чтобы мы по нему пошли. Так, как я понимаю, ребята, это все таки уже концовка. Темнота и пробирающий холод неуверенности. Прям как у меня, реально, я тоже не понимаю, конец это или нет. Получилось? Он победил! Он победил систему, освободил себя от чужой власти. Свобода была уже так близка. Что-то тут не так, ребят. Что-то здесь мне подскажет, что-то не так, но все же. Пока огромная дверь медленно открывала, Стэнли задумался о том, сколько загадок осталось без ответа. Куда подевались его коллеги? Как он освободился от контроля системы? Какие еще секреты скрывало это странное здание? Но с первыми лучами солнечного света, упавшими на пол комнаты, он понял, что его это не волновало, ведь не знания и даже не власть его интересовали, а счастье. Возможно, его целью было не понять, а отпустить. Никогда больше ему не скажут, куда идти, что делать и как себя чувствовать. Какую бы жизнь он ни прожил, она будет его личной. И только это ему было важно. Только это, возможно, стоило понимания. Стэнли вышел в открытую дверь. Ну, раз уж так, давайте выходим. Раз уж мы так выбрали такой путь с вами. Стэнли почувствовал легкий ветер на коже, чувство свободы, невероятный потенциал нового пути, который перед ним стоял. Именно так, прямо сейчас, все и должно было произойти. И Стэнли был счастлив. Думаю, на этой позитивной ноте мы с вами закончим эту серию по игре Stanley Parable. На самом деле, я записал намного дольше геймплея, но просто в момент монтажа, вот прямо сейчас, я понял, что получается слишком много, слишком долго, а я не делаю такие долгие геймплейные видео обычно, стараюсь, по крайней мере. Поэтому я просто разделю на две части, и скоро будет следующая часть, где вы увидите еще две концовки. Если народу понравится, если вам нравится, ребят, кстати, ставьте лайк, обязательно я это увижу, я, может быть, еще в эту игру поиграю, еще другие концовки сниму. Всем жесткий респект, кто посмотрел до конца. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Ну, а если подписаны, то респект вам жесткий. И до встречи в следующих видео. С вами был Мародер 120 ГБ. Йоу!